Всем доброго времени суток! Украинская гимнастка и заслуженный мастер спорта Украины Лилия Подкопаева уже много лет проживает в США, однако всегда имела четкую проукраинскую позицию. С началом полномасштабной войны спортсменка ведет активную волонтерскую деятельность, собирает средства для ЗСУ и пострадавших от российской военной агрессии. Также Подкопаева использует свое влияние в мире спорта и медиа пространстве. Недавно она приняла участие в благотворительном концерте, который проходил в Нью-Йорке на Таймс-сквере. За кулисами мероприятия гимнастка дала небольшое интервью украинской журналистке Марички Падалко. В частности, Лилия Подкопаева рассказала, какие сейчас отношения между ней и Ани Лорак, которая игнорирует войну в Украине. Маски сняты, каждый из нас зробив свой выбор, ее позиция всем известна, тому мы с ней не сполкуемся. Ани Лорак и спортсменка раньше были близкими подругами. Певица была у Подкопаевой свидетельницей на первой свадьбе, а также является крестной ее старшей дочери, названной Каролиной Честь Лорак.